Здравствуйте, дорогие мои! Добрый день, добрый вечер! У кого сейчас что? Итак, предлагаю вашему вниманию гадание на воске. Очередное мое гадание на воске. Давайте посмотрим, что же, что, же, что же нам высшие силы, какую информацию нам дадут через воск, дорогие мои. Да, для, для тех, кто смотрит меня из России, Хочу напомнить, что, возможно, скоро у вас YouTube выключат, поэтому можете найти меня в Яндекс Дзен. Яндекс Дзен, Кассандра Астре. Итак, я начинаю. Уже вижу маленькая рыбка поплыла, поплыла. Вот, значит, первая тема у нас какая? Какая у нас первая тема? Не забыть потом еще вот. Первая тема у нас, ну, конечно же, деньги. Что у нас по деньгам? Ну, честно говоря, по деньгам пока что напряженка. Почему? Потому что вследствие нынешней ситуации многие побежали делать запасы. И, наверное, это правильно. Но я думаю, к россиянам, может, это не столько относится, как к западному миру. Вот. У нас, допустим, соль, сода пропала. То есть у нас другая тема, но э, классический набор прошлой войны, спички, соль и что-то там еще было, почему бы нет? Чтобы хозяйка спала спокойно, скажем так, но ну, более-менее. То есть, смотрите, смотрите очень раздробленно. То есть заработок есть, но там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Вот как-то так вот, вот. И тут даже какой-то крестик получается. То есть ничего страшного. Если есть идея, под которой вы живете, если есть у вас смысл жизни, то ну, сие ситуация, которая, надеюсь, очень надолго не затянется, э, все-таки ну, она диктует свои условия, и ничего страшного, мы выживем. Вот я вижу даже фигурку человека, который сидит, смотрит вдаль, вот она если так развернуть вам, смотрит дальше. и просто ждет, дорогие мы просто ждем. Вторая карта отношения, ну, скорее всего, это, наверное, отношения между людьми, между близкими ваши отношения, ну, скажу так, что-то, может быть, прервалось вследствие ситуации. Почему я так говорю, дорогие мои? Это видео снимается в начале марта 2022 года. Наступила этап новой истории. Мир раскололся во всех отношениях. Кто не с нами, то против нас». И это надо понимать. Мы вступили в новый этап истории. Мы тут уже можем бояться или не бояться. Так оно есть, вот так оно есть. Об этом говорили последние полгода. Имеющие уши да услышит, как я говорила. Вот и, и везде там много где говорилось. То есть кто услышал давно, тот давно все понял, дорогие мои. И поэтому... Это хороший период. Я вас поздравляю с этим периодом. Вы теперь точно знаете, кто враг, кто не враг, кто был двуличен, кто она или он, подруга, допустим. Может, что-то проскальзывало, вы пытались не обращать внимания и подумали, ну, это все на это может быть, человек что-то не то ляпнул, да. Теперь вы точно знаете, а кто не с нами. А тот, кто не с нами, зачем нам с ними быть? Поэтому, возможно, даже из-за каких-то вот таких явных отношений, с которыми вы не согласны или не согласен человек, с которым, возможно, был бизнес, возможно, даже какие-то планы вам придется теперь перекроить, переделать. Как господин Соловьев тут на днях по телевизору сказал, давайте что-то свое делать и думать. Можно же торговать и с Туркменистаном, и с Таджикистаном, и с Азией. То есть, дорогие мои, у кого есть мозги, кто творчески, ну, как сказать, бизнес творчески настроен, не сидите синим, сейчас очень интересный период, осваивайте новые рынки. Будет ли помощь? Да помощь будет много помощи тут даже для двух для, для той баррикады для той баррикады если грубо говоря помощь тут будет потому что я вижу такой мост с замками он наведен только под одной основа начало моста одна очень сильная а вторая основа моста очень слабая то есть ну вот я так понимаю, вот это русский мир, это не, ну, тот, кто не, с, не понимает по позицию русского мира, у них более слабые позиции, очень маленькая там под мостом, получается, ну, скажем так, свая. Вот на сваях, да, и мосты ставят, и дома ставят, если мокрая местность. То есть, но мост наведен, это хорошо, мост есть. Дорогие мои, какие бы ни были там санкции, но полных санкций невозможно, дорогие мои. Мы живем на маленькой планете, никто никуда отсюда сбежать не может, и мы очень сильно зависим друг от друга, неважно, кто какого цвета, и какой баррикады, и какие флаги над вами развиваются. На что надо обратить внимание? Очень интересно смотрим. Этот человек так и сидит, ждет чего-то, на что же надо обратить внимание надо обратить внимание вот если сейчас так смотреть от меня то вот эта фигура она потихоньку переходит в фигуру морской конек вот я вижу может быть вы увидите что-то другое что такое морской конек это нам подсказка да мы для чего гадаем на воске ловить информацию из информационного поля и вам я оглашаю я всего лишь тут оператор итак что такое морской конек? Морской конек это животное, которое может быть и мамой, и папой. Оно то ли среднего рода, то ли что. То есть на мой вопрос к воску, к энергиям Земли, на что обратить внимание, идет подсказка. Стань морским коньком. Может в некоторых моментах не надо явно что-то проявлять, не надо там ругаться с соседкой, реальной соседки, вот соседкой по квартире, по дому, да, или вы в частном доме живете, за как у меня, за, за забором живут люди другой конфигурации, скажем так, но это соседи, да, то есть то, что совсем близко к нам, в некоторых моментах держите нейтрали, умный нейтралитет, то есть Какие-то для вас это, обрати внимание, да, опасность много вокруг, но умей сделать вид, что это не опасно, умей чего-то не, бо, не бояться». Умей закрыть глаза на что-то, потому что, дорогие мои, терпение, он же Сатурн, он дает большие победы, то есть кто терпит, тот побеждает. Вот даже история, извините, история с Донбассом. Вот терпели они, терпели, вот теперь наконец-то и к ним приходит победа. Тяжелая, да, тяжелая, но она приходит. Счастье где? Счастье в молитвах, я считаю. Счастье в молитвах, вера в себя, вера в своих целях, в уверенность. Уверенность, дорогие мои, это тоже энергия. Мысленно помогайте освободителям. Помогайте, им нужна ваша энергия, дорогие мои. Это обязательно. И поэтому вот я как-то вижу, что вот этот морской конек у меня, в моем вот моих... видении, стал превращаться в лежащую собаку. Собака, дорогие мои, это все-таки символ какой-то покладистости. Символ помощи человеку. То есть символ друга, дорогие мои. Вот у меня кошка. У меня тут кошка начинает дверь ломиться. Надо открыть дверь, иначе она нам просто не даст завершить съемку. Ну, приходи, что тебе тут надо. Вот. Я продолжаю. Что лишнее? Лишнее может быть. Сейчас все сидят в интернете. Может быть, да, что лишнее? Не сиди в интернете, не слушай всякие гадости, не слушай всякие фейки. То есть, может быть, даже, дорогие мои, все равно конечные результаты данной ситуации мы узнаем. А если для себя, что лишнее? Ну, лишнее, не надо сейчас суетиться. Лишнее это... Если мы сядем сиднем и начнем жалеть себя, ай-яй-яй, а вот у меня были планы, а вот так произошло, а со мной не посоветовались, <coughs> То есть лишнее сейчас саможаление, вот это нытье, мы идем вперед. Что еще излишнего? Что излишнего? лишнего? Ну, я бы сказала, страхи выключайте. Правда за нами, правда за теми, кто защищает мир от скверны вот так что я тут очень аккуратно то есть что лишнее обращай внимание куда тебя хотят затащить в какие я вижу вот стол и какая-то бабка сидит, как бы Ну интересно на углу стола Ну может быть даже кто-то из вас это такая мне подсказка может быть, кто-то из вас даже столкнется с оппонированием в семье среди родних. Да, сейчас даже раскалываются семьи, дорогие мои. Ну, может быть, промолчите, промолчите. Потом, может, человек тот, он или она, может быть, одумается. И подсказка ангела говорит... Ну, что ангел говорит? Молись. Не умеешь молиться, думай о жизни жизни. Философствовать, понимать, что надо идти дальше. Сколько нам отмерено, то и отмерено. Я думаю, даже, да, тут немножко проявляется вот такой, как человек едет немножко на коне, на лошади или даже на верблюде, ну, может быть, кто-то из вас задумается о каких-то миграциях, переездах. Ну, возможно, если вы очень так уверены в своем решении, главное потом не пожалеть. Может быть, надо обратиться к астрологу, который скажет, какая страна вам подходит, какая точно не подходит, где вам кажется, что там хорошо, а вас там никто не ждет, и вы там будете потом жить оставшуюся жизнь и мучиться. Это тоже тут вот вопрос. Что же я еще тут вижу, еще что я вижу вижу вот тут луна луна у нас ну луна что еще подсказка ангела мамочки любим своих детей не пускаем все на самотек до школы со школы встречаем это обязательно в трудные времена надо поддержать детей это тоже тут есть также не будете стать матерми, это всегда благородно. Это сейчас я обращаюсь к, к женщинам, которые хотят забеременеть. Вот. И такая подсказка из бабушкиной шкатулки. Все плохое уйдет, хорошее останется. Все будет хорошо, дорогие мои. Это очень зависит от вашего настроя. Не надо себя самого, саму себя ставить как бы на край пропасти и говорить, что конец света. Может быть, даже залезьте в... может, не обязательно в Википедию, найдите старую книжечку про историю, почитайте, как там вот такие ситуации в прошлом, в позапрошлом веке, как зима помогала. Каким-то народом зима, как только наступала зима, наступал перелом в действиях, перелом в конфликтах. Да? Вот я сейчас смотрю на улицу, опять у нас выпал снег. Это очень хороший знак, очень хороший знак для победителей. Это значит, высшие силы помогают миру. К миру навести порядок, скажем так. И еще, еще я вот вижу тут обнимающиеся люди, такие полуобнаженные люди обнимаются. Это, скорее всего, знак любви. Дорогие мои, любите, уважайте друг друга. И все будет хорошо. До встречи. Пусть будет так.